Всем привет! В этом видео мы взломаем тоже популярное предложение под названием Моя Говорящая Анжела. И будем ее взломывать через GameKiller. Что ж, давайте-ка приступим. Что ж, для этого вам придется опять же остановить все предложения, которые очищают оперативную память вашего устройства. В моем случае это Purify, и он в данный момент отключен. Что ж, давайте-ка приступим. Для начала мы откроем GameKiller... нажимаем ОК. OK. Вот он у нас запустился. Сворачиваем, открываем приложение. Так, сейчас это подстрою. Вот так. Вроде бы. Так, сейчас нет у нас загрузится. нет нету кого У вас уровень сколько у вас денег, монет? Кто еще не знает как получить рот, ссылку можете ну, ссылку я там под видео можете посмотреть видео на моем канале а, ну вот как мы видим у нас загрузилось у нас вот столько вот денежек так помолчика немножко а, открываем наш game killer и вводим сюда значение наших денег в моем случае это 443 кажется да а нет, 433 вводим значит 400 33. Нажимаем поиск. Автопоиск. И ждем. Так, вот он у нас нашел 500 предметов. И теперь мы должны немножечко потратить. В моем случае я потрачу на еду. Так, еда. Достаточно. И теперь... Как вы видите, вот у нас 403 монеты также. Открываем наш геймкиллер и пишем 403. Нажимаем поиск. Вот у нас два как раз значения. Они вот там как раз и нужны. В эти значения мы пишем такое число, которое мы захотим. В моем случае это будет столько. Это у меня 999 миллиардов. нет миллионов нажимаем ok выходим деньги не изменились нажимаем магазин и пожалуйста на нашем счету стало 1 миллион и если вы не верите я сейчас могу купить все что захочу допустим откроем гардероб и волосы купили купили купили вы сами прекрасно знаете цены на эти ну, прически, а, что тут Тут пока все закрыто, тут тоже закрыто, так вот тут, а, стоп, покупаем, все пожалуйста, все куплено и на нашем счету 999 миллионов и так далее. А, теперь на бриллианты, а, значит пишем значение наших бриллиантов, в моем случае это 10 бриллиантов. Нажимаем поиск, автопоиск, ждем. Так, как видите, он у нас нашел очень много значений. Практически 300 тысяч. И для этого мы должны немножечко потратить. Заходим в террасу. И быстренько тратим. Этого хватит, пожалуй. Чтобы сильно не тратиться. Закрываем. Открываем геймкиллер, вот если не верите, даже вот 8 вариантиков. Открываем геймкиллер, вводим <связать> значение 8 и нажимаем поиск. Так, вот он у нас нашел некоторые значения, ну все равно так же много, поэтому все значения с буковкой B мы закрываем. Так, вот Еще. А ДВБ желательно оставить, так как это, можно сказать, те, которые нам нужны. Так, у нас очень много значений вылезло. Пока я их закрою, это капец времени займет. Да куда ты закрываешь -мо, ДВБ уже второй раз закрыл. Так, уже не очень так много. Скоро закончим. Так. Еще два. 3 так вот и все вот они все двб вот они все и теперь нам надо во всех этих поставить значение такое которое вы захотите а, я поставлю наверное 500 тысяч мне этого хватит а если не хватит я могу потом повторно взломать 500 тысяч открываю это 500 тысяч так, видите, поменялось значение. Значит, оно нам не надо. Так, давайте-ка начнем сначала тех, которые 8. Мне кажется, они будут лучше. Так. Так, нет-нет-нет. Так, еще раз 500. Так, сейчас проверим, может у нас уже заработает. Так, у нас залагала очень сильная игра. А, да, все заработало. Вот, смотрите, вот у нас 500 тысяч бриллиантов. Если вы не верите, я сейчас могу купить практически все, что захочу. Давайте-ка вот тут вот найдем самое дорогое. Точнее, самое дорогое, ну вот примерно. Нет. Вот. Нажимаем за 360. Купить. Все, мы купили. На нашем счету осталось 499 600. Ну вот, в принципе, и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите no новые взломы на Android-приложение. Всем пока и удачи!